Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня, наверное, частенькая рубрика в будущем. Слив сразу же двух аккаунтов, два брата, Денис и Дима, насколько я понял. Решили закончить играть на русском сервере и предоставили аккаунты для слива. Два аккаунта донатных, причем довольно-таки неплохие аккаунты. На этом аккаунте у нас 400 тысяч самоцветов задонено. А по героям, в принципе, не все герои есть. Мастер, Рун, Мэри не хватает. да, Там Альфаноида, Лис и Божество. Но есть, в принципе, довольно-таки неплохие герои. Для игры. Вот, ну, то есть, если так вот посмотреть, да. Так удобнее, кстати, смотреть. Зефир, Огник, Феникс есть, Фрея есть, Космо, есть, Ворожай, есть, в принципе, все землеройка, Минотауэр. Все для комфортной игры есть, но решили ребята забить, в принципе, я их понимаю, с такими обновлениями отношения разработчиков реально играть с каждым днем все меньше и меньше хочется. Так, поехали. Качаем сегодня, как обычно, бочку. Надо это все сделать по Берику и потом перейдем на второй аккаунт. Я решил сразу же два в одном записать. А, такс поехали. Поехали, поехали, поехали. Аккаунты, конечно, классные. Многие, как обычно, почему не отдали почему то. Но у многих почта привязана и просто нереально. Так, поехали. кормим бочку. Хорошо идет. Руху оставим Но только у меня Такие жирные бочки Так Смена тавра тоже можно оставить Вот 20 прорыва да и силушка не маленькая так мы не сняли героев с таблеток и прокачки хорошие так где там наша им бабочка С таблетки <смех> чей джи не сделает такую кнопочку слить все <смех> на этом все закончилось либо удалить просто аккаунт так дерево этот разруху можно а это у нас две фреи. Да, в общем, вот так вот, смотрите. Первый аккаунт пошел удачно. Чух, чух. И все, у нас осталась как раз бочка. Самое интересное, что мы ее до фула не докачали. Так, сейчас мы ее выставим в самую жирную бочку. Докачаем, поедем. Сюда посмотрим что у нас тут есть нормально кстати здесь 7 лямов еще ну, все ресурсы понятно мы продать не сможем а, потому что у нас есть лиметы. плохо кстати что нельзя сразу все типа удалить так книги нафиг Что мы начали не с того самое интересное сначала надо было сначала здесь почистить потом идти туда так вот мы вряд ли это все продадим да у нас лимит стоит тоже не продадим скины ну в принципе по сути эти скины полка от них уже никакого нет они все равно открыты это чисто для дальнейших прокачек я думаю, вряд ли он вернется сюда. так -с. Второй аккаунт у нас повеселей будет, пободрее. Там немножко больше силы, нежели здесь. Посмотрим, что там за герои. Нормально, кстати, скинов еще надо у себя тоже скины попродавать. Потому что не могу открывать итемы. Вот знаете, было бы прикольно, я не знаю, конечно, это был бы полный трэш, если бы IGG uh, ввели uh, в дальнейшем возможность обмена ресурсами между аккаунтами. Ну, определенными хотя бы ресурсами. Конечно, понятно, все бы с там просто тупо менялись, но эта система была бы интересна для многих. Или внутри гильдиевая, то есть там гильдию можно задонатить определенное количество героев там, либо ресурсов каких-то, а другие могут ими воспользоваться. Ну, в принципе, с другой стороны они на это не пойдут, потому что так, это мы тоже продавать все не можем, к сожалению. Сменки хоть продали. Там, где золото и мана, это просто нереально. На кристаллы. Сейчас, кстати, глянем. О, все понятно. Лимит, лимит, лимит, лимит. Вдруг еще когда-то захочет поиграть. Так, таланты пошли. Таланты жалко сливать, конечно. Героев не жалко, таланты жалко. Все, чарки тоже слить не можем короче все как всегда интересно сколько кагашек у него в итоге получится камни О, нифига себе эти на красные меняются Конечно, курс не ихти, но... Буду знать, куда у себя потом сливать. Встретите на КГшке, все меняется отлично. Так, ну и поехали самое последнее, это у нас остались еще героя Значит я не с того начал слив. Сейчас посмотрим заодно, что у него по героям. Делается на аккаунте. Но ну, минимум 160к у нас сила упала до 160. В принципе, где-то плюс-минус так у всех. Тан, -тан, -тан, тан, -тан, -тан, тан Но все равно почти полляма задоненных самого. Это тоже немало, я считаю Разруха есть, ну как бы Немало, видимо донат был умеренным Если бы сейчас, ну он бы до Минотавра не дошел Наверное, собрал бы алтарь Такой даже поярче Ну конечно, все зависит еще от сервера О май гад, разруху слили Блин, сколько у него там героев? Нифига себе, у него сколько там его. Нормально у него еще героев на складе. Арктика, когда-то когда, когда было дофигище. Просто 20 паков обходилось. Сейчас, блять, это. Смотришь, это просто пикселя которые ничего не стоят и в игре ничего не дают такие большинство героев стоили огромных денег сейчас это просто расходный материал так, ну я уже замахался а еще один аккаунт на слив надеюсь к вам эти герои кому-то сегодня точно пришли с бесплатки недостающие так финишная прямая. Хух, блять, открыл еще. Сказал хух и открыл. Ну пусть будет бревно и бочка. Это не страшно. Ставим дерево. Посадим ему дерево. В общем, вот такой вот, ребятушки, первый слив. Ну что, поздравляю, теперь ты свободный человек. 160, 231. Окей, поехали с вами на еще один аккаунт. Там аккаунт поярче будет. Посмотрим, что там есть. Сделаем то же самое. Это аккаунт Дениса. Так, есть, есть. Здесь 653 тысячи силы. Сразу он просил гильдию передать. 23 дня один день. Ты будешь у нас лидером теперь. Так, бесплаточка тритонище. Что у нас здесь по донату? Здесь доната, кстати, меньше. 330к всего. Либо попозже начал играть. Но реально доната в разы меньше. Ну там герои поярче были. Давайте начнем сразу с алтаря. Сразу почистим складик. И приступим. Что здесь у нас за героя. Силы здесь больше. что-то думал, здесь поярче. Но хотя, в принципе, сейчас посмотрим, что здесь по героям. Там дофига было, там последних недостающих много. Тут доната меньше, посмотрим. Но силы я сотрю порядком больше. На 150к. Это немало. Вольт, блин, тоже раньше таких денег стоил. Сейчас это вообще ни о чем герой. Насколько игра убилась за пару лет. Интересно, когда настанет момент, когда я свой аккаунт сорю. Пока я, пока еще держимся. Я жду пока на английском сервере. Запустят новую локацию. Интересно, что там будет. Такс. Что-то они странно на Тайване, пока только ее запустили. Блин, пипец. Это, конечно, Еммор такой, что просто жесть. Сколько героев слить. Уже, уже палец начинает офигевать от количества слитых героев. Мать, эти, их еще тут дофигища. Мы еще и роллинг устроим. 8000 самоцветов. Так, -с. Самое интересное у нас будет впереди. Тесочка. надо сразу бочку открыть сейчас посмотрим что у нас тут за герои на этом аккаунте рейка Многие только, наверное, и мечтают о таких героях. А здесь их дофигище мы их просто тупо превращаем в кгшки. Жесть. Такс, это есть, это есть. В конце сделаем роллинг и оставим на память героев, которые выпадут. Так, не-не, не использовать. Продать. Все, наконец-то с героями мы решили. Офигеть, сколько здесь всего еще. Я офигею. Сундуки защиты. Это все фигня, по сути. С моря 25. Нифига себе. Прикольненько. Считайте, 32 дуэлянтов собрали. Так, мешочки с эмблемами. Ну, блима бессмысленно вообще. Это девать давайте откроем. Нет, давайте не будем открывать. Это потом опять сделаем вот так вот. По-мажорски. Просто продали карты и все. Изобили на открытие. Это реально трэш будет. Так, это продать, продать, продать. Что тут у нас? Отчаяние, сундуки. Книжечки. Нормально, кстати, рессов еще выпало. Это, в принципе, это все такое. Но нафиг не надо. такс такс такс такс такс продали мешочки 10 тысяч камешков тоже поменяли 94 карты все на кляшки спускаем. блин я фигею сколько ресурсов посмотрим еще что по эмблемам здесь творится верно тоже трэш Так, ладно, оставим это. Книги трогать даже бессмысленно, мы все равно их... О, 7900, но ну я говорю, что здесь здесь поярче. 47 лямов на КГшке. Тут еще и самиков нормально. 20 тысяч самоцеп... Нифига себе, мы сейчас тут, ребята, устроим жесткий роллинг еще. Жесткий мега-роллинг кулаки пооткрывали продать продать не смотрел тут нормально самоцветом на аккаунте Я уже запарился пиздец Жизнь-боль. Так, продаем пока. Таланты давайте. Потом пойдем. Дальше. Посмотрим, что упадет нам на аккаунт. Без героев. Так, здесь нету смысла это продавать. Здесь хоть лимита нету еще. 89, да, здесь аккаунт, видимо, попозже был создан. Поэтому больше силы, хоть там и больше доната, там, видимо, аккаунт... Раньше был создан и умеренный донат, потому что ну, сейчас... Нормально камней я бы себе передал некоторые... Интересно, сколько в итоге мы кг отсюда выручим. Сколько интересно кг у нас получится на аккаунте. Конечно, это полный трэш. Уже глаза разбегаются. Два аккаунта на слив, это, это жесть. Я всегда по одному делал, а тут, блин, два. Фух. Ну, что не сделаешь ради рулинга в конце. Такс. Давай, давай, давай, давай, быстрей. Что нам осталось? Это слить и идем сливать героев. Идем сливать самое-самое сочное, Посмотрим еще какие тут герои на этом аккаунте. Ну вот эти вот скины в принципе можно и не сливать, но я уже чисто ради того, чтобы посмотреть, что здесь получится. Ради интереса. Уже домучаем пару минут. Перейдем на самое сочное. Бля, сколько скинов, это просто жесть. Почему нельзя просто вот нельзя сделать, чтобы можно было выбрать? Вот зашел, выбрал типа это, это, это удалить как в многих играх есть и не вот это вот не щелкать не зажимать надо на эти на сливы настроить себе авто автокликер это реально трэш ощущение что оно не заканчивается блять сколько их еще тут трэш Дикий лютый трэш. Так, съесть. Фу, короче, в итоге у нас два слива. В итоге ушло в полчаса. Ну, я надеюсь, кто-то досмотрит до конца. Я уже запарился просто. этот аккаунт приблизительно такой же как и мой на русском сервере наконец-то финишная прямая что у нас в итоге получилось по кгашкам? все, монолы что-то продавать уже 48 лямов неплохо поехали дальше снимаем героя да, здесь герой явно поярче видимо помоложе аккаунт нежели тот Так, теперь в алтарь побежали. Жесть, нас уже в алтарь не пускает. Не хочет. Так, где наш питомник? В питомник, войти... Смотрим. Ну, видите, здесь да, герои поярче, чем на том. Тоже минотаврик есть. Но здесь, видимо, посвежей донат был. Так, супер питомцы. Сейчас еще эмблема снимем и. Будет супер. Да, тут вот такие вот герои. Тоже, в принципе, ярко. Так, 23к у нас еще впереди. На очереди. Поехали. Я не знаю, хватит ли нам здесь одной бочки. Наверное, у нас герой еще с эмблемами. Скорее всего. Так, там у нас было 160 Осталось сила. Интересно, сколько здесь останется. Так, остальные походу все на этом. На эмблемах, да, так оно и есть. Ну, кстати, вариант Барда, в котором я снимал видос. Истинная Вера плюс Зашка. эмблемой. Так, минотаврик сняли. В башенках вроде никого нету. Так, Сремочка. Эмблема нету смысла сливать, они все равно так, вижу башенки есть все-таки сейчас еще в башню забежим поснимаем оттуда давайте сначала эмблемы А вот это я нащелкался на сегодня можно идти тупо отдыхать палец на сегодня прокачан. Так воодушевление. Тут еще дофигища героев в башнях. Так, съесть. С этим разобрались. Поехали дальше. Так, мы там на ком-то счет. повела ладно, пофиг. Поехали. У нас две бочки. Две бочки. Автодобавка не работает. Так. Вдруг он начнет играть. Мы сейчас ему натащим имбовых героев. Так, максимальный уровень достигнут. Супер. Поехали нанимать еще одну бочку. Бочка номер два. Сегодня бочки так не кормились еще нигде. Так, что там у нас в алтаре осталось? Тыковка в тотеме, да? Так, здесь мы ключик нажали. Тут у нас тоже тотем. Как это мы здесь питомца пропустили? Так, супер пэт. Эта бочка у нас на таблетке. Все. Бум. Все, поздравляю. 175к, видите, здесь немножко больше у нас получилось. Наверное, скины прокачаны получше были. Э -э созвездия. Ну, поехали, ребята. Самое интересное. У нас впереди. 450. Валентина. Еще одна Валентина. Эпический ролинг в конце. Тащим легендарных геро... недостащим недостающих легендарных героев. Трифит, Медуза. Нифига себе. Это жестко. Горгул. капитан Дрейк, Леди Лео. Ну все, с такими героями. Влад Дракула можно однозначно начинать. Игру с нуля и опять донатить Шучу, конечно Нафиг донатить в эту помойку больше Так, укрот Ведьма Седна Нифига себе, смотрите, сколько лех недостающий героя мы вытащили Леди Лео, ПБшка Сердцеедка, да ну нафиг Валентина, 3 Валентина 4 Валентины Бочка даже упала не, это жестко. Это самый, самый эпичный жесткий роллинг на бездонатном аккаунте. Смотрите, сколько лех. Раз, два, три, четыре, восемь, двенадцать, пятнадцать легендарных героев недостающих, ребята, пятнадцать недостающих легендарных героев. В общем, такие вот дела. О, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, ну а владельцам аккаунта поздравляю теперь вы свободны добби свободен все всем удачи всем пока